всем привет друзья рад что зашли в гости на мой канал а мы продолжаем выпуск серию видео по слот аппаратам и сегодня у нас продолжение игры jumanji а, хочу сказать что слот аппарата и вообще в игры которые относятся к казино я играть не умею и решил попробовать так как иногда подписчики как сказать пишут что сними какие-нибудь видео по данным по данной теме поэтому показываю что и как получилось делюсь с вами всем спасибо что смотрите данное видео давайте смотреть